так можно сказать мы мостовую вот сейчас строим траншею, котлован или как правильно и будем работать выкладывать мостовую одним словом здесь немного углубляется глубоко чего? если что подцепим сделаем дренажную систему вот так а тем временем мы работаем вот здесь так сказать прошивку шву вот такая красота у нас получается все заказчики стройте из камня мастера зарабатывайте на камне